Теорию Яншен Фо Хоу дополняет высококлассная продукция компании. Как автор теории Яншен я принимаю личное участие в создании каждого продукта нашей компании. Я уверен, что только благодаря высококлассной продукции, которая будет приносить пользу нашим партнерам и потребителям, у людей сформируется доверие к компании и желание продвигать теорию Яншен. Мы разработали новую линейку продукции для направления восстановления плюс. В 2022 году, который станет годом пептидов в нашей компании, мы планируем выпустить несколько наименований новой продукции, основой которой будут являться пептиды. Восстановление плюс – это восстановление и регенерация внутренних органов и клеток благодаря использованию компонентов в пептидной форме. Пептиды открыл в 1980 году американский ученый-биохимик Роберт Брюс Меррифилд. Он выявил, что в клетках нашего организма содержатся пептиды, особые вещества, которые оказывают прямое влияние на рост, старение, смену поколений, восстановление и регенерацию клеток. За открытие пептидов ученый получил Нобелевскую премию. В дальнейшем более 10 ученых, которые проводили научные исследования в области пептидов стали лауреатами Нобелевской премии. Пептидная форма определенных компонентов оказывает направленное действие на определенные органы и системы организма. В 2022 году компания выпустит 4 новых продукта оздоровительного питания, в состав которых войдут компоненты в пептидной форме. Разработка и производство этих продуктов выполнены в строгом соответствии трем принципам разработки продукции fohow В состав входят только натуральные компоненты, все продукты обладают ощутимым эффектом, Технологии их производства запатентованы. Этот продукт разработан нашей научно-исследовательской командой из Японии. Его производство также размещено на территории Японии. Основными компонентами продукта являются коллаген-пептид, экстрагированный из рыбьей кожи, эластин-пептид, экстрагированный из сердца полосатого тунца и пептид из ласточкиного гнезда. Сочетание трех видов пептидов в одном продукте дает отличный результат по восстановлению и регенерации кожи. Следующий продукт – растворимый напиток с пептидами женьшеня. Согласно традиционной китайской медицине, женьшень тонизирует ци и восполняет энергию ян. Это новый рецепт, в состав которого вошли пептиды женьшеня и говяжьих костей. Продукт особенно рекомендуется в период реабилитации и восстановления здоровья. В состав следующего продукта, под названием «Движение плюс», входят пептиды хрящевой ткани куриной грудной клетки, которые обладают очевидным эффектом восстановления хрящевой ткани в наших суставах. Этот продукт под названием «Молодость плюс» мы планируем выпустить ко второй половине 2022 года. В состав этого продукта вошло много компонентов традиционной китайской медицины, в том числе пептиды кардицепса. Его название говорит само за себя. Новый продукт отлично тонизирует, заряжает бодростью и энергией, позволяя нам вернуть молодость нашему организму. В новом году мы сделаем основной акцент на продвижении этих четырех продуктов, вокруг которых будут построены многие промоакции акции компании, и запланирована большая разъяснительная работа. Я уверен, что появление этих продуктов позволит нашему бизнесу выйти на новый уровень. Кроме продукции оздоровительного питания, мы также выпустим два косметических комплекса, в составе которых будут доминировать компоненты в пептидной форме. Это полипептидный восстанавливающий комплекс против морщин для базового ухода за кожей. Комплекс представляет собой уникальный состав, облеченный в изящную форму. А этот комплекс предназначен для ухода за возрастной проблемной кожей, является усовершенствованной версией комплекса для базового ухода и содержит еще больше компонентов в пептидной форме. Сегодня я коротко познакомил вас с новинками продукции 2022 года. Через некоторое время специалисты бизнес-колледжа проведут развернутые презентации, где подробно расскажут вам о новой продукции.